Всем привет! У микрофона Амортиз и это обзоры мобильных игр от MobTV. Поехали! Самым знаменитым футбольным симулятором на сегодняшний день является серия FIFA. И как у всего достаточно популярного, у нее есть куча подражателей. Сегодняшний пациент бесплатная альтернатива FIFA. Встречаем Dream League Soccer. Графически игра напоминает любой другой футбольный симулятор, что логично, ведь она и есть футбольный симулятор. Надо сказать, графика здесь хоть и не самая выдающаяся, но довольно приятная. Футболисты все с разными лицами, тени от прожекторов динамично меняются. Правда, трибуны со зрителями нам не показывают. Наверное, разрабы не смогли достойно нарисовать толпу и решили схитрить. Что в общем-то и хорошо, как говорится, лучше меньше да лучше физический движок тоже неплох. Когда речь идет о бесплатных играх о футболе, мне сразу вспоминаются десятки роликов на ютубе, в которых законы физики перестают действовать и игроки проваливаются под землю, корчатся в странных позах и так далее. Кстати и сама фифа тоже этим грешит, но тут за то время что я играл ничего такого не случилось, хотя может быть мне просто повезло. В начале игры ты получаешь письмо о том, что ты основал свою команду, потом из довольно большого списка реально существующих игроков ты выбираешь капитана для своей команды. Смысл игры, конечно, выиграть матч, забив больше голов чем соперник. И это приводит нас к управлению. В левой части экрана расположен джойстик, которым мы направляем футболиста в нужную сторону, а справа три кнопки А, Б и С, которые отвечают за пинки по мячу и по игрокам вражеской команды. Ну а это сильный удар на дальнюю дистанцию, Б на короткую, а С подача с навесом, кажется так это называется. Правда особого мастерства там не требуется, потому что боты в этой игре аж капец какие тупые. Кстати, есть режим тренировки. Она бывает индивидуальная, где ты прокачиваешь скилл одного игрока и командная. Можно прокачать оборону, нападение, владение мечом и так далее. Естественно, все это стоит денег, которых у тебя естественно в начале нет. Ну а еще реклама. Она тут вылазит даже во время игры, что довольно сильно бесит. Я конечно понимаю, игра бесплатная, но это уже через Кстати о наглости. Если совсем обнаглеть и слишком уж явно нарушать правила, твой игрок получает красную карту. И может быть удален из игры на несколько матчей. Так что ронять врага в принципе можно, но осторожно. Ну, что можно сказать об этой игре в целом? Она не такая богатая и навороченная, как FIFA, в ней меньше возможностей и больше недочетов. Но в целом она в принципе играбельна, так что смотри сам. На сегодня это все. Подписывайся на нас, лайкай нас и оставайся с нами. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mock.ua. До скорого! I can feel my life is a picture show. Oh.